Хочу поделиться своим опытом. Я с супругой играю в такую игру. понедельник вечером я прихожу с работы и заявляю ей о своих там, планах на неделю. Вот. Если я в пятницу эти планы не выполняю, то я с субботу-воскресенье с утра до вечера сижу с восьмимесячной дочкой своей. Браво, браво! Кто, У кого есть дети, те понимают, что такое целый день провести с маленьким ребенком. А если выполняю, у меня в субботу есть 4 часа на бильярд. Браво! Это отличный пример. Многие из нас объединяются в мастер майды в группы предпринимателей, которые ставят друг другу цели, потом несут за них ответственность, депозит денежный, кладут для этого дела. Ну просто перед группой неприятно. Я тоже в таком мастер-майнде состою. Я организовал такие клубы вокруг себя. У меня в пятницу в 7 утра проходит планирование. И поэтому в четверг у меня такой рабочий день. Я так начинаю вкалывать свои мини-цели, закрывать, что в пятницу в 7 утра не опозориться перед ребятами, ну, что я не выполнил цели на проходной балл себе. Вот отличный пример. Супер мастер-майнд вместе с супругой. То есть отличный пример, как обеспечиваешь промежуточный результат. Каждую неделю ставишь себе ожидания, вот, и еще есть ответственность заплатить готов, заплатить реальным усилием э, за то, что. А жена, главное, счастлива и в том, и в другом случае. Выполнил свои цели, бизнес процветает. Не выполнил, можно будет отдохнуть немножко. Супер!